Привет всем! Это видео о том, как восстановить историю чатов, контакты и файлы популярного мессенджера Viber на Android или Windows. Данное видео будет полезно пользователям Viber, которые когда-либо сталкивались с необходимостью восстановления истории чатов или переписки, видео или фото, которые были отправлены с помощью данного мессенджера, а также с потребностью восстановить переписку в случае переустановки операционной системы компьютера или начала использования программы на другом компьютере. Многие из чатов представляют своим пользователям определенную ценность. Именно поэтому разработчиками приложения была предусмотрена возможность создания резервной копии чата Viber. Чтобы сохранить копию чата Viber, запустите приложение на вашем устройстве и откройте меню. Перейдите в настройки Вызовы и сообщения. Выберите журнал электронных сообщений. В следующем окне программа предложит выбрать способ сохранения журнала. Его можно как отправить по Viber или Skype, так и сохранить в Google Drive или выслать электронной почтой. • Выбираю «Почта» • Набираю адрес электронной почты и отправляю журнал по нему • Таким образом, с помощью Viber будет создана резервная копия чата в мессенджера и отправлена на ваш ящик электронной почты. Чаты будут сложены в заархивированную ZIP-папку и представлять собой CSV-файлы с названиями контактов, с которыми осуществлялась переписка. Каждый из файлов включает в себя только текстовую переписку, а на местах отправленных или принятых файлов написано например фотосообщение вместо изображения. Однако такая резервная копия истории переписок мессенджера имеет определенные ограничения. Резервную копию переписок можно создать и прочесть в текстовом виде но ее невозможно обратно восстановить в самом приложении. А также в такие текстовые файлы не сохраняются копии отправленных файлов, фото, видео и так далее. Как и любой другой мессенджер, Viber хранит историю своих сообщений в отдельном файле. Восстановив такой файл или создав его резервную копию и поместив его в папку, в которой он по умолчанию сохраняется самим приложением, возможно восстановить историю чатов пользователя. Файл с историей сообщений Viber. Хранится в устройстве с операционной системой Android в папке data.viber.voip.databases. И имеет название Viber Messages. Только имейте в виду, что папка, в которой расположены данные Viber, расположена во внутренней системной памяти устройства. Получить доступ к ней можно только с наличием root-прав или используя одну из программ root-проводников. В случае необходимости восстановить историю чата вашего Viber, например, после переустановки приложения, перейдите в указанную папку и замените существующий файл Viber Messages на созданную ранее его резервную копию, после чего запустите Viber. Версия Viber для ПК не такая популярная, как для смартфонов, но тем не менее она также имеет ряд преимуществ и обширную аудиторию пользователей. Чтобы начать пользоваться Viber на компьютере, Пользователю обязательно необходимо иметь активный мобильный аккаунт. Версия приложения для ПК без него просто не будет работать. Вся история чата в Viber для ПК хранится в файле Viber.db в папке на диске C. C, Users, Имя пользователя, AppData, Roaming, Viber.pc и папка с номером телефона. Для того, чтобы восстановить историю чата в Viber, необходимо восстановить указанный файл. Viber DB. Итак, если на вашем компьютере переустановили операционную систему, установив на него Viber для ПК, вы обнаружили, что вся история ваших переписок исчезла. Вам необходимо ее восстановить. Для этого сделайте следующее. Запустите Hetman Partition Recovery и просканируйте с его помощью диск C вашего компьютера. Найдите с помощью программы файл ViberDB» и восстановите его. Перейдите в папку на компьютере, диск C, Users, имя пользователя, App Data, roaming, Viber PC, папка с названием номера телефона. Замените существующий файл ViberDB на восстановленный, содержащий историю ваших чатов. После этого запустите Viber. Как видим, вся удаленная ранее история восстановлена. В случае необходимости переноса истории Viber на другой компьютер просто замените файл в указанной выше папке приложения с вашим номером телефона другого ПК на восстановленный файл истории переписок ViberDB. С помощью Viber пользователи могут осуществлять переписку не только текстовыми сообщениями, но и также отправлять файлы, изображения, звуковые или видеофайлы. В случае использования приложения на смартфоне, оно сохраняет все отправленные или принятые файлы на карте памяти, внутренней памяти устройства или на жестком диске компьютера. На карте памяти или памяти телефона такие файлы по умолчанию хранятся в папке Viber Media. На жестком диске компьютера такие файлы по умолчанию хранятся в папке диск C, users, имя пользователя, documents, Viber, downloads. Наиболее частными причинами утери принятых или отправленных файлов Viber бывают вирусы, случайное удаление, форматирование жесткого диска компьютера или карты памяти смартфона, восстановление стандартных настроек Viber или возврат смартфона к заводскому состоянию. В любом из перечисленных случаев файлы, которые приняты или отправлены с помощью Viber, можно восстановить, используя Hetman Partition Recovery. Для примера удалим файлы из папки Viber Downloads. Чтобы восстановить их, запустите программу и просканируйте с ее помощью носитель информации, с которого необходимо восстановить файл Viber. Найдите файлы, которые необходимо вернуть. Для этого сначала перейдем в папку ⁇ Их расположение ⁇ до удаления. Если вы их в данной папке не обнаружите, поищите с помощью функции поиска. Создайте список восстановления и сохраните его, нажав кнопку «Восстановить». Файлы Viber восстановлены. С детальной статьей о том, как восстановить историю чатов, контакты и файлы популярного мессенджера Viber на Android или Windows, вы также можете ознакомиться в официальном блоге компании Hetman Software, ссылка на которую, как всегда, в описании. На этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!